Все, мои дорогие, меня зовут Радагаст, и сегодня давайте начнем обсуждать такой щекотливый вопрос, как унификация механик. К сожалению, мне не получится его покрыть в один э, эпизод, но э, начнем. Начнем мы его с того, что вспомним, как некоторые вещи делались в разных старых версиях правил. Сейчас множество ролевиков с любопытством изучают старые игры, старые системы. Некоторые по ним играют, некоторые читают правила, вдохновляются ими, некоторые просто слушают вот людей вроде меня, которые им эти правила излагают в своей сокращенной версии. Но так или иначе всякие обучающие видео о том, где там какая кнопка в Photoshop находится, их можно вот просто сразу выкидывать вплоть до удаления с выходом новой версии Photoshop. А. а вот правила старых игр имеет смысл изучать или хотя бы вот так вот в расслабленной обстановке обсуждать. Почему? Потому что, во-первых, это позволяет следить за полетом игродельческой мыслей создателей этих правил. Далеко не все изменения таковы, но большинство изменений обоснованы. То есть было четкое обоснование тому, что вот, мол, у нас есть такая-то проблема, и вот так мы, ее мы от нее планируем избавиться. Или наоборот, вот такого вот у нас не было, но очень хотелось, и вот мы это добавили. Увидев, как оно было сделано в старых версиях, можно понять, какие методы уже были опробованы. И либо взять ту версию, которая вам особо понравилась, или, что более рекомендуется, разузнать у тех, кто уже по ней играл, каково оно вообще было. В частности, чисто вот по тексту книг правил можно найти утверждение о том, что то или иное правило является необязательным к использованию. Что это на самом деле означает? Это большой вопрос. И задавать его надо опытным игрокам. Скажем, вот умения, ну, неоружейные не, не умения во вторых продвинутых подземельях и драконов, они были необязательным правилом. Но им пользовались практически повсеместно все. Атака на d 20 а не на 2 d 6 в нулевых подземельях и драконах тоже была необязательным правилом. И тут деление ролевиков, ну, где-то было так пополам. Потому что кто-то шел именно от кольчуги, и тогда 2 d 6 было более знакомо. А кто-то другой, он брал, ну, или хотел брать монстров из уже вышедшей тогда книги монстров под продвинутые ДНТ. И тогда чисто ради чисел лучше было сидеть на D 20 потому что числа вот в волшебной табличке были разные. Компоненты заклинаний в двойке тоже были необязательным правилом, скажем, и оно, оно даже нравилось как бы всем вот без исключения, оно очень такое атмосферное, красивое. Но в основном ролевые группы делились на тех, кто после первой сессии про компоненты просто забывал вообще. И тех, чей мастер официально провозглашал, что вот он вводит домашнее правило о том, что все компоненты, дешевле какой-то там суммы, всегда есть под рукой. Или э, всегда есть под рукой э, с каким-то предметом, который есть. Но сводилось это как бы все к тому, что э, да, э, мы все равно про это все забываем. И иногда там для заклинаний вроде идентификации, или запирания души, или чего-то, где очень дорогие компоненты, для этого нужно было все-таки там драгоценные камни доставать. Ну и кроме того, я сказал, конечно, что мотивация для изменений всегда была, но довольно часто она сводилась к тому, что вот, мол, слишком сложно или слишком неудобно, давайте исправлять. И такие изменения далеко не всегда достигали цели. А поэтому надо иногда было им обратно крутить или выдумывать что-то свое. Вот. Ну и помимо этого всего, зная врага в лицо, можно более четко понять для себя, почему это именно враг. И аргументированно для других эту позицию выразить на форумах, там, в блогах или где вы там ее еще выражаете. Даже если вы полностью, скажем, довольны там путиискателям или Пятой версии подземельи и Драконов, и считайте движение возрождения старых традиций, ну скажем, ерундой для пенсионеров, то все равно вам полезно в этом разобраться и уметь назвать, что вам нравится по одну сторону баррикад и что не нравится по другу. В конце концов может случиться и так, что окажется, что что-то, что вам так ну уж нравится в пятерке, она уходит корнями во что-то такое, где... Еще можно покопать и еще больше именно такого себе надумать. Итак, давайте отправимся в далекое прошлое и поглядим на самую базовую механику подземелий и драконов. А вместе с ней и подавляющего большинства ролевых игр, настроенных на столкновение с противниками, на конфискацию их имущества. Это бой. Это то, что моделирует вооруженное столкновение с магией или без магии, это уже не так важно, но вот вход в этот бой и общий скелет раунда, ну хода какого-то, на этом мы будем обращать внимание. Начнем, конечно же, с кольчуги. Там есть две связанные с этим э, механики. Обе на двух обычных кубиках. Во-первых, чтобы понять, кто ходит первым, каждая сторона бросает кубик D6. У кого выпало больше, выбирает, кому первым ходить. Ну, обычно давая это правило себе, но как бы, можно выбирать. Во-вторых, каждый раз для атаки мы бросаем 2D6, суммируем и сравниваем с числом из таблицы на странице 41. Вот это вот сравнивание с таблицей мы часто еще увидим, поэтому отступление небольшое в его сторону. Для современного нам казуального, скажем так, игрока во что-нибудь распространенное, да даже и, в общем-то, и совсем уж казуального игрока в настольно печатные игры. Это кажется абсолютной дичью сейчас. Как это так вот? Кидать кубиками, а потом еще в правилах рыца, чтобы с каким-то страшным числом это сравнивать. И если открыть э, какие-то правила, вот настоящие тогда, то, э, ну, вот оно, выглядит, конечно, страшно. Вот. Но эм, на самом деле, во-первых, в военных играх, в варгеймах, это довольно частая практика. Так что для людей, оттуда идущих, или даже еще не ушедших, кольчуга это как бы вполне военная игра и есть. Пусть и немного ролевая, немного фэнтезийная. Во-вторых... Есть системы, почти полностью построенные на волшебных таблицах, вроде роли мастера, о котором нельзя умолчать, или в некоторой степени, скажем, даже и Гурпса. И они находят своих игроков, для которых это вот листание табличек, для нахождения правильного числа, для них это счастье. И в самых-самых главных, первое железное правило геймдизайна. Правила не важны. Важно то, как они работают. Важен геймплей. И если есть способ внести волшебную табличку в игру так, чтобы это не вызывало головные боли, то и ладушки. Вот скажем, э, лист персонажа из э, ранних подземельй и драконов. Внизу у него вписана строчка из волшебной таблицы. Она уже там вбита. И все. Когда я как игрок совершаю бросок, я сравниваю вып выпавшее число с другим числом, которое тут же у меня под рукой, и все, готово. Они вот действительно на столе у меня в, в пределах 10 сантиметров друг от друга. Выпавший кубик и вот это число. Эти числа почти никогда не меняются в этой версии правил. И... Э -э Нужны они часто. Вот они выносятся на лист персонажа и дальше спокойно используются. Я здесь не защищаю эти дурацкие таблички, которые можно найти в старых правилах э, во многих местах. И в некоторых местах они сделаны совершенно по-дурацки и успешно заменяются чем-то еще более простым, вроде там броска с небольшим модификатором. Но не будем бежать так э, быстро. Я обещал эту тему поднимать несколько э, выпусков, потому что хочется подойти к ней. Э, ну, с, с чувством, с толком, с расстановкой. В нулевой версии Подземелья и Драконов сказано, что можно все брать из кольчуги и не мучиться, а можно атаковать на d20. И потом тоже брать табличку, с которой сравнивать. Выравнив шансы для всех возможных чисел от 1 до 20, то есть у, у, уйдя от 2D6 к D20, Гайгекс получил систему с меньшим тяготением к центру и с более частыми крайностями, что ведет дальше к более частым автоуспехам и автопровалам. Так что это осталось с нами навсегда. Кроме того, под нулевую версию еще была вот такая вот книжка «Мечи и заклятия». В «Мечах и заклятиях» была довольно забавная модификация, которая тогда всем показалась слишком сложной, и сейчас почти никому из этого неизвестно. Но забавно она была тем, что в таблицах указывались не сложности, до которых надо добросить, а сразу наносимый урон. И там подразумевались крупные сражения, так что это вполне работало, потому что вот статистически как-то уравнивалось. В первых подземельях и драконах непродвинутой линейки. D20 против значения из таблицы сохранился для самой атаки, хотя в разных версиях таблицы были короче, со ссылками на экспертные наборы или даже на продвинутые правила. Это разные версии вот, базовых. С инициативой там были разные попытки что-то сделать, и их мы увидим и дальше. Вот Холмс, скажем, он зафиксировал инициативу безо всяких бросков вообще. У кого выше ловкость. Тот и первым. И все. Молдвей и Менсер, они побоялись так делать, и они вернулись к броску D6 из кольчуги. а Олсон из Циклопедии, он не понял идеи Холмса, и он попытался их совместить, дав D6 плюс еще модификатор ловкости. Это весьма спорно, потому что это замена упрощения. У Холмса было упрощение, усложнение. И если мы хотим что-то простое и легкое, то давайте уже и правда ловкость сравнили и понеслось. Если случайность вам нужна, то давайте кидать кубики. И с d6 там не так уж много есть где развернуться со всякими модификаторами. К сожалению, попытки нащупать хорошую систему инициативы не двинулись именно в этом направлении. Но, к счастью, некоторые ретро-клоны, вроде скажем, на пять факелов вглубь недавно, ну, сравнительно недавно вышедшего, унаследовали как раз идею Холмса и просто сравнивают э -э -э -э ловкость, ничего не кидают. Менцер, где-то у нас Менцер, вот этот Менцер, он ввел новую механику бросок внезапности. Он не сам ее выдумал, а он взял ее из продвинутых правил из вот этой книжки. Но тем не менее, именно он счел, что она нужна даже начинающим игрокам и немножко упростил их. И действительно, особенно если игра идет в зачистку подземелий или зачистку карты, внезапность ⁇ это замечательное явление, очень малой кровью много чего добавляющее в игру, и оно поэтому нужно. Выглядит оно здесь как бросок d6 с каждой из сторон и на единице или двойке без действия в первом раунде этой стороны. Таким образом, может получиться, что никакой внезапности нет вообще, никого взрыву не застали. Может и наоборот, что в первый раунд обе стороны только глядят друг на друга воинственно и ничего не делают. А может какая-то из сторон получить преимущество. Это имеет большой смысл в таких вот играх на Исследование. Лазите вы где-то там по пещерам, чёрт знает где, заползаете в логово сово-медведя, скажем. И для вас это в некотором смысле неожиданность. И для сово-медведя тоже. И кто первым спохватится, не ясно, но важно. А значит, раз оно не ясно, но важно, значит лучше иметь четкое правило на этот счет. И Олсен это правило в циклопедии оставил. Идем к продвинутым подземельям и драконам. В первой их версии все кажется знакомым. И бросок атаки на d20 против таблицы, только таблица там уехала в книгу мастера. Вот. И инициатива на d6. А вот внезапность, она считается по разнице между двумя бросками d6. Вообще, кстати, вот к слову, бросок d6 минус d6, это замечательная штука. На нее наткнулись люди, если я не ошибаюсь, в поисках замены броску Фадждайсов. Но там, ну, очень много хорошего можно вообще выжать, как статистически, так и из того, что у него центр на нули. Но при этом все таки вот такая вот штука. Ну, не совсем вот такая, но вот такая. Вот. И свой ГНС я на D6-D6 делал, и сейчас уже много э, других игр появилось. И здесь, вот в э, продвинутых подземельях и драконах первой э, версии, внезапность на стороне того, в чью сторону вот этот D6-D6 ушел вот, скажем, я бросаю d 6 у меня тройка выпадает. У сова медведя выпадает пятерка, это два в его пользу. А значит, два сегмента, не два раунда, как иногда сейчас пишут в интернете, те, кто не играл по этим э, правилам, а два сегмента. Сегмент это часть только раунда, это несколько секунд. Но два сегмента, он может что-то делать, а я не могу. И если сова медведь выбирает... Э, побег, то там каждый, каждый сегмент он может пройти там сколько-то футов. Если он выбирает атаку, это значит, что по мне проходят две его атаки, что весьма и весьма печально. Это единственная система внезапности, которая мне известна, вот в разных версиях подземелий драконов, от которой действительно зависит довольно многое. Ну и вообще сама система очень простая, опять-таки, кинули D6, сравнили, все, разница сразу всем понятна. И она все-таки как-то вот забавно это дело обыгрывает. Вторая редакция продвинутых подземелий драконов подняла кубики, использовавшиеся для внезапности и инициативы, с D6 до D10. Зачем? Никто вам уже не расскажет. Возможно, просто для того, чтобы можно было эм, немножко обесценить эм, поправки, которые были. Вот. Но это мы можем только догадываться. Внезапность была уже не э, просто... на, э, ну Нет, она все-таки была на броске до 10, и она была на единице, двойки и тройке. То есть, чисто статистически это то же самое, что было у Менцера и Олстона. Но как бы, эта книжка вышла раньше Олстона. Вот. То есть, все равно 1 или 2 на D6 или единица двойка тройка на D10. Статистически плюс-минус одно и то же получается. Никаких дополнительных плюшек нам тоже не дали. То есть, это мы видим такой образец смены шила на мыло. Инициатива тоже кидалась по до 10 но действовали все по возрастанию, а не по убыванию. То есть, если использовался фактор скорости оружия, я лично его использовал тогда очень активно, то чем он был больше, тем хуже, потому что он увеличивал инициативу, а инициативу хотелось иметь э, очень маленькую. Бросок атаки использовал так называемый Тхак-0. Вы про него наверняка слышали, э, даже не играя по двойке, но на всякий случай я расскажу. Это просто такой христоматийный образец того, что замечательно работает на бумаге, но в игровом процессе оно тормозит и дает э, э, ну, всякие проблемы. И вообще достает ужас. Значит, основная идея такая. Тхак 0 это э, ваш параметр, который зависит от уровня и класса, и означает он число, до которого вам нужно добросить на d20, если вы атакуете противника с классом брони 0. Пока что все замечательно, у нас есть какое-то целевое число, мы делаем один бросок и должны до этого добросить. Проблема в том, что наш противник никогда не имеет класс брони 0. Ну, может когда-то все-таки да, но чаще все-таки нет. Если он имеет какой-то другой класс брони, то этот класс брони нужно отнять от этого числа. Скажем, вот вы начинаете с тхаком 20, атакуете вы обычно одетого обывателя с классом брони 10, мы это 10 отнимаем от 20, значит вам нужно кинуть 10 или больше на D20. Естественно, за столом вычитанием таким никто не занимался, потому что на начальных уровнях у нас получается почти всегда вычитать крупные числа из крупных чисел. 20 из 10 то есть 10 из 20, видите, я уже даже так путаюсь. А на высоких, наоборот, из маленьких положительных чисел нужно было вычитать иногда даже отрицательные. И вот это вот вычитание из, из маленьких положительных чисел отрицательных чисел, это занятие вообще для маньяков. Что происходило на самом деле за столом? Мастер просто вслух громко оглашал класс брони монстра. Дальше каждый игрок делал свой бросок и складывал это число, которое произнес мастер, с тем, что у него выпало. И если выпадало больше тхака этого персонажа, то атака считалась успешной. То есть э, было не d20 против тхак 0 минус AC, а d20 плюс AC против тхак 0. Но в любом случае это было немного неудобно. Ради удобства расчетов мастеру либо нужно было все забирать себе и делать все расчеты самому то есть собирать значения, собственно бросков и дальше уже заниматься минусами плюсами за ширмы либо нужно было раскрывать класс брони противника некоторые мастера в этом видели проблем и вообще как бы в этой системе чисто психологически нам казалось всегда странным что чей-то чужой класс брони добавляется к моему броску когда я пытаюсь как раз кинуть как можно больше и в той версии правил были еще там вещи вроде умений для проверки которых нужно было выкинуть как можно меньше в общем как бы там был полный разбор и шатание я могу честно ругать эту систему потому что по ней я играл наверное больше всего ну и вводил совершенно точно больше чем по любой другой вот Тройка, как вы знаете, ввела единый бросок D20 плюс модификаторы против класса брони или против класса сложности. Поэтому проверка на внезапность у нас стала фактической проверкой мудрости. Ну, на самом деле, там умение вот эти слушать, замечать и так далее. Эм, проверка инициативы, она стала проверкой ловкости. Ну, без класса сложности просто э, делался бросок, и дальше действовали все от большего к меньшему значению. То есть, плюс на инициативу это стало уже хорошо атака стала проверкой силы с дополнительными модификаторами от воинского умения называемого базовой атакой там и размера и все остальные броски в системе дел делались тоже аналогично включая даже воровские умения которые до этого во всех книжках которые я уже сегодня показал они считались процентником и иногда тоже без хорошей э мотивации для этого четверка стала еще сильнее отходить вот от таких вот классических зачисток карт Поэтому внезапность описывалась как пустой раунд, но в каком случае он наступает, отдается полностью на откуп мастера. В тройке, в общем-то, тоже так было, но и э, вообще, как бы, у нас все отдается на откуп мастеру. Но если при входе в новый гекс мастер будет безо всяких бросков объявлять внезапный раунд для той или иной стороны, то будет получаться как-то странно. Поэтому для этого правило все-таки нужно. Инициатива в четверке осталась проверкой ловкости, а вот проверка успешности атаки стала еще более унифицированной. И кроме силы против брони, как удар топором, скажем, или ловкости против брони, как выстрел из лука, были всякие там интеллект против рефлексов, как огненный шар, и множество других комбинаций. И вообще как бы правила позволяли любые из вот этих комбинаций. То есть 4 разных защиты у нас было, 6 вот разных э, каких-то... Э, э, ну, параметров и вот любая из комбинаций и как бы последствия для геймплея были такие что всем понятно что мы будем кидать что мы будем кидать d20 с какими-то модификаторами против чего-то но что против чего надо было каждый раз в правилах искать для того, чтобы сильно не шерстить книги правил, с этим справлялись карточками со способностями персонажей. И без карточек по четверке почти никто не играл. Как и в общем-то без миниатюр. Просто такая особенность системы. Пятерка после многих плейтестов от такого отказалась. И фактически откатилась на версию тройки, немножко упростив даже нею. То есть внезапность отдается на волю мастера, инициатива у нас идет на d20 плюс ловкость, атака. Идет на D20 плюс модификаторы против класса брони, то есть э, по тройке. Но в тройке там, э, если несколько атак, то они были там с разными плюсами. Здесь такого нет. И как бы в дальнейшем ничего особенного, ничего нового или смелого на фоне того, что мы уже знаем о прошлых версиях. Но как, какая-то унификация, какое-то упрощение все-таки у них произошло. Так, на этом я беру все-таки паузу в недельку, и продолжим мы уже копнув немножко глубже и вбок, мы дойдем до таких игр, как тройка, да, не, не тройка ДНД, а тройка с восклицательным знаком. Мы дойдем до дневника авантюриста и, возможно, для не, до некоторых других систем, потому что как бы, никто нас не заставляет ограничиваться ДНДой, и подойдем потихоньку к тому, что такое вообще в унификации правил, что такое хорошо, что такое плохо. Надеюсь, пока что я вас немного развлек этим экскурсом в историю. Если хотите, чтобы я добавил ваши любимые игры в выпуск следующей недели, оставляйте комменты. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.